Комплексная программа очистки компании Аврора. Как принимать? Первое, улучшение качества воды. Мы используем для этого коралл. Один пакетик на полтора литра. Для нормализации крови мы используем Sea Energy либо Sea Одну чайную ложку на стакан воды, разводим и принимаем утром и вечером. Для нормализации кишечной форы мы используем пептиды бактерии. Это будет симбион, либо арматон. Пьем по одной таблетке утром и вечером. Далее, силицитин, либо бетирон. Это оксиданты, которые мы принимаем по одной капсуле утром и вечером. Это все продукты детоксикации организма. Переходим непосредственно к очистке. Еломил. Это комплекс противопаразитарных трав. Принимаем по одной капсуле утром и вечером. Кроме того, мы очищаем желудок при помощи гриб чага. Каждый вечер один пакетик на стакан воды. Это файбер хит, очистка рассчитана на 14 дней. В первые 7 дней мы принимаем вот это все. На восьмой день мы вместо еды принимаем сиалон mix. Это питательные коктейли с глиной Каолин. Для приготовления этого коктейля лучше использовать вот такой миксер. Наливаем вот столько воды, добавляем нашу смесь, взбалтываем в течение 1 минуты и принимаем 3 раза в день вместо еды. Это была противопаразитарная программа Set 2 Если мы хотим пройти еще и противокрепковую программу, одновременно мы добавляем к ней два продукта. Аргент Макс, это коллоидное серебро и лицетин. Argetmax. Разводим одну капсулу на 50 мл воды и принимаем два раза в день. Лицитин по одной чайной ложке два раза в день. Дозировки и интенсивность приема продуктов можно увеличивать в зависимости от возраста, веса и задач, которые надо решить. По этим вопросам обратитесь к своему личному консультанту.